Законы физики притягивают меня к земле. Точно так же концерт физического факультета Bed Trip притягивает своего зрителя, а почему скажи: у тебя носки как бы в тон белого, а вот у нее не в тон, у нее розовый носки. Почему так? Потому что мы еще их не сняли. Сняли? Сколько дней вы их уже не сняли? Не знаю. Я сбилась со счетов, если честно. Мастер-класс, как нужно гейкать. Давай, я. Давай, пост сказал. Эгэгэйкай. Можно? Эгэгэй! Можешь еще раз посыпать? Да. Угу. А потом ты скажешь, зачем мы это делаем? Да, ты, я предсказуемый хотел сказать, что ты предсказуемый, но нет, я предсказуемый, зачем вам кровать? Увидите все? Не, я не увижу, я прям буду тебя ждать, ждать, ждать, ждать пока ты не придешь. А, ну, твои проблемы. Это странно, но я играю капитана черную бороду. Бороду, бороду, бороду, бороду, бороду. Бороду, да. Простите, не филовая. Прикол в том, что мы нормально ходим и правильно говорим. Я просто капитан. Мы готовы, дети! Капитан! Стеканный кафтан! Я капитан! Раунд! Фокус хочу вам показать. Давай, давай, фокус. К фокус, Фокусом мы готовы, поверь. А, Я показал, да. Так это так и было же, по-моему. А, ох ты. ты из Да! Почему не участвовал в концерте? Потому что я выпускница! А, ну это не оправдание, ай-яй-яй скажу тебе, ай-яй-яй, надо Ай было выступать. Он специально со всеми обнимается, чтобы не отвечать на наше интервью. Суч, возьмите сегодня эту бочку Ромы и откройте после концерта. На всякий случай, да, мы ее откупорим. Может, там что-нибудь веселенькое будет. Надеюсь, там будет чей-нибудь тем возможно. Дай нам какой-нибудь совет, как нам улучшить вопросы. Прекратите спрашивать про еду, пожалуйста, у девушек. Я очень счастлив тому, что я увидел. Концерт был разнообразен. Был очень хороший номер с кроватями из общежития, номер один. Возможно, ты спал на них. И не один. Номера были представлены разнообразные. Сломанный корабль, допустим, вот который вот... Что такое? Я чувствую тяжесть в животе немножечко. меня вот стягивает. Ремень нужно поменять, наверное. В общем, концерт был хорош. С вами был постоянный эксперт шоу «Походили» Денис Огиенко. Концерт физического факультета завершился. Вместе с этими пиратами сегодня мы покорили все моря, которые существуют. С вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас в соцсети. И будете проходить мимо, не проходите.